Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В очередной раз, листая испанский кулинарный журнал, наткнулся на очень интересный рецепт сладкой начинки для пирогов. Очень простой. Хочу сегодня попробовать. Так как рецепт очень быстрый, заморачиваться с приготовлением теста не буду. Купил готовое слоеное. Вся начинка состоит из фиников, разных орехов. Я взял фисташки, грецкие, лесные. Небольшого количества сиропа агавы, можно сахаром заменить. Сливочного масла корицы и пролины. У меня из миндаля. Ну, вы знаете, пралине – это э, орехи в карамели, которые после остывания перемалывают в такой порошочек в труху и используют в кондитерке по мере необходимости. Тесто можно использовать любое. Хотите слоеное – берете дрожжевой, без бездрожжевое, без разницы. Хотите тесто фило – с начинкой, она примитивна. Все орехи сюда. И масло кусок. А теперь немного пожужжать. Не обязательно использовать вот такой измельчитель. Можно просто орехи ножом порубить и все. Теперь корицу... Финики не очень мелко. И прыльные. Да, и сироп. И знаете что? Хочу э, натереть еще цедры лайма и сока лайма тоже добавлю. Мне кажется, лишним к вот этим сладким орехам точно не будет. Ну, собственно, все. Начинка готова. Остается собрать изделие. И чтобы посимпатичнее было, нужно поверхность теста смазать яйцом. А выпекаться это дело будет при температуре 190-200 градусов. Начинка и без тепловой обработки уже готова, ее можно есть. Так что ориентируемся по готовности исключительно на внешний вид выпечки. Зарумянилось, значит готова. Так, ну и сейчас вам расскажу все, что касается вкусового сочетания. Вот сразу скажу, я однозначно угадал с лаймом. Это очень классно. Аромат цедры лайма и самого лайма очень хорошо. Да, вкусная начинка. Можно ли что-нибудь добавить? Не знаю. На мой взгляд... Все вот прям в меру а, немножко больше сока лайма может быть чтобы а, кислинка ярче была потому что здесь такой орехово-сладкий вкус с очень легкой легкой лаймовой кислинкой мне бы наверное хотелось ее побольше добавить но в принципе это очень здорово и фисташки обязательно они же соленые а, если не будет соленых орехов начинки будет ну просто приторно сладкий вкус фисташки и лайм вот так вот здесь Слушайте, Так что, можно смело готовить. И, может быть, можно делать такие штучки не вот большими порциями. небольшой пирог, а маленький сворачивать, если использовать, допустим, тесто филон. Порционные, чтобы были, тоже будет классно. И можно наверное, фантазировать что-то там с оформлением тех самых изделий, пирожных, булочек. Но обязательно надо делать закрытыми. Потому что если открытый делать, боюсь, что он подсохнет. Хоть масло есть в составе, но... Может, наверное, такая суховатая стать начинка. Поэтому закрытые какие-то булочки, закрытые пирожки, может быть, эти самые улитки сделать. Будет классно. Короче, готовьте и наслаждайтесь. И напоминаю, промокод Фреско позволит вам сэкономить на ножах Самура. Спасибо за компанию. Всем пока. Не терпится уже. М -м -м -м. Классно. классно.